По данным спецслужб, в котором был министр был расстрелян из зенитного орудия в присутствии сотен свидетелей. А причиной смертельного приговора стало то, что Хён Йон Чхоль якобы заснул во время выступления лидера страны. Йоргий Григорьев, директор Афганистана. Народящиеся и самые защитные, в мире страны новости в этот раз напоминают звуки выстрелов зенитной пушки. Залпы именно этого орудия, по данным южно-корейской разведки, прервали блестящую карьеру министра обороны КНДС. История товарища Хенген Чхоля похожа на страшный сон. Докумно, на одном из важных военных мероприятий в присутствии самого Ким Ченнына. После такого в Северной Корее в министру обороны никакой амнистии. Судя по всему, даже суда никакого не было. Смертельный зал, как сообщает, южнокорейская разведка, был произведен публично на территории военного училища перед сотнями курсантов и специально приглашенных чиновников. Хенген Холь в этом году по предварительным данным стал уже 50-м по счету крупным госчиновником РФ по приказу Ким По данным сиульских газет, мистер Барон уже не молодому вождю и генеральский сон на параде просто стал последней каплей. Но бывают и другие причины. Министра листного советства, например, пустили в Россию за невыполнение планов посадки деревья. С одной стороны, факты расстрелов не отрицают даже официальные органы власти Северной Кореи. Однако с другой существует и еще одна версия о том, что вот эти вот страшилки о репрессиях чуть-чуть не станских чиняются, как сами северокорейские пропагандисты, а потом и вбрасывают в мировое и медийное пространство, чтобы твои болели при чужим. Или а вот история, которую подрос в Янам, некий высокопоставленный северокорейский перебежчик. За что на самом деле Ким расправился с своим дядей и его Чан Сон Хэком. Того, кстати, распределяли из крупнокалиберного пулемета. Ким Чан Сы хотел строить горнолыжный курорт и аквапарк. Его дядя Чан не против. Считал, что в первую очередь необходимы экономические преобразования. Сразу после раскилла Чан Сон Хэка куда-то пропала у него жена, то есть тетя вождя Ким Ген Хи. Многие Песла Туле от сердечного приступа. Переписчик в в темной американской комнате проливает свет и на эту заргаску. Ким Ген Хи была вне себя от гнева после казни мужа и скрылась на много месяцев в своем доме, находящемся под охраной. Пятого или шестого мая 2014 Ким Чен Ын приказал ликвидировать Ким Ген Хи. Тогда об этом знал только телохранитель 974. Перевесчик также утверждает, что вся кенианская элита цвета по горло смертельно чудательствами молодого лидера и намерена его самого расстрелять, ну или отравить, как получится. Источник сообщает, что это случится в течение ближайших трех лет. Но верится, честно говоря, трудом Как говорил один известный персонаж, и у самих револьверы найдутся Альтинча рынок, как теперь известны есть и Зенитский, и Пулеметы, и даже я, надежно спрятанный его охранника под номером 974. Давай прага в телеграммах. И человек в 8 минуты приходят кадры, о которых даже официальные убийцы говорят «катастрофический хак». Часов назад там сошел с рейса патажирский поезд, следовавший из Вашингтона в, в Нью-Йорк. Находились более 200 человек, 5-го погибли, несколько десятков срочно в больницу. Причины крушения пока неизвестны, но очевидцы в тот момент, когда поезд стал резко доходить в поворот, внезапно все стало резко. Да я живу, а то же категория. Я не знаю, что не на Полиция в, в, в, в течение часа смогла выяснить имя того, кто совершил роковой бросок, но вот дальше правосудие оказалось в тупике. Подростка, который сбросил крестов, силу возраста по закону, не может быть новичком уголовной Пенсионер в го года. Я не крыльясь. вышел на этой лавочке. Он что вот здесь, кстати, он безопасности. Он даже не успел понять, что произошло. Тяжелая крестная с 12-го этажа упила его мгновенно. Рядом сидели еще несколько вечеров. И не с ним Я сидела с ним мне по голове долбанула. Я не испугалась, у меня шоколад. Пока жители дома хлопотали возле окровавленного пенсионера, из объезда выстрелили несколько детей. Позже оказалось, что это они сбросили кресло. Посмотрели камеру и нашли этих детей. Двух девочек взяли, а не взяли мальчика. Дети 12 лет дали объяснение полиции, и вот мы видим, как мать с мальчиком возвращается домой. При всех объяснениях, кажется, мы никогда не узнаем ответа на вопрос, зачем они это сделали. Сначала школьники посидели на скамейке у чужого дома, Потом забрались на 12 этаж, нашли там бесхозное кресло и сбросили его с технического балкона на ту самую скамью, где только что сидели сами. Подруга одной из девочек, бывших там, с ее слов говорит, что мальчик был под воздействием наркотических средств. В тот вечер, ну, когда они были там в этом доме, то что кресло скинул Гриша под этим, и, ну там, припалил, в общем, курил курительный Вера Орлова с восьмого этажа увидела своего соседа Николая Козлова за несколько минут до происшествия. Она не верит, что он мог вот так погибнуть. Мы прямо один день ехали 8 февраля 8, года. Прозвив. вот, моя. вот моя квартира. Вот тебе Что Что а Но детей 12 лет нельзя привлекать к ответственности. Планируется провести Типа. нет законов, по родители как субъекты также не могут быть привлечены к уголовной ответственности за данное преступление однако их ребенок будет взять под тщательный контроль они видели что уже люди сидят как возможно было так, а? заняты деньгами, только деньги, деньги, деньги. деньги. ничего, то, что у вас Они требуют, чтобы загибать их соседа кто-то ответил, но Николаю Козлову, доброму человеку, это уже не поможет. Сергей Морозов, Роман Тазарцев, Антон Талпо, Ельмирин Турчак, НТВ, Москва. Эта программа сегодня... Да, я нашел выпуск. Ее работа милосердия, о том, как у родителей с утра, с мальчиком, а с которым отказались очень Политика последний три. пакет единого стоил... 1200 рублей в год. Мы добавили в год. <пескать> Каналы из пакета HD 3100 рублей в год. Но и даже радиостанции. еще рублей. Единый стал больше, а цена та же. <пескать> рублей в год. Вот самый серьезный пакет за деньги. Жилье в пищеварке могут быть признаками гастрита и язвы. Вообще двигаться. Еще назад и надумает много танцев. Однако. с странным действием. Помогает, быстро снимая боль, сокращая воспаление, ускоряя процесс снижения. Почувствуйте вечерные действия уже через час. Помогает, боль, уже через час. свобода движения. Мой жопка болит, как и допустим, вот На учениях будет использована армейская и фронтовая авиация, тяжелая бронетехника и артиллерия на различные виды оружия и боеприпасов. Учения на границе с Афганистаном продаются до 20 мая, в них примут участие 2 тысячи военнослужащих стран, ходящих в ОДКБ. В сегодня был сообщение об укреплении российской валюты. Доллар упал ниже 50 рублей. В нашей студии Юлия Бестерева. Юль, с чем это связано и какой прогноз? ну фактор даже не один, потому что в стране нашей валюты и большая политика, и нефть, сейчас просим в порядку. Российский рубль получил мощный заряд энергии. Когда нашли А это традиционно хороший повод покупать. Сегодня доллар отступал отметки 49 рублей, 27 копеек, а это Понедельник, что это в европейским площадями активно идут сильные навели шумные квартальные отчеты, но во рост и Китайским богу поедут, но до того, как в первого квартала, в марте в не я прокуратура начала масштабную проверку качества топлива на российских заправках, а также на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах в конце апреля. Такое оружие дала Владимир Путин. По разным броскам стандарта, ежегодно среди 3000 объектов нарушения выявляют у тысячи, Чаще всего, поскольку более дешевый и менее качественный аналог. Например, вместо топлива класса Евро-5 более низкое Евро-3, которые продавать нельзя, но которые по-прежнему горят. Как замечает газет Коммерсан, такое поведение типично для мелких игроков. Большие МТЗ сети заправок работают по всех регионам. Налога на интернет в России в судя по всему, не будет. Вести его в прошлую осенью предложил Союз правообладателя, его возглавляет режиссер Никита Михалков. После этого Мин Культер разработал законопроект, по которому в России могла появиться так называемая глобальная лицензия. Это этот провайдеры ежемесячно будут ходить авторским обществом. Интернет-пользователи смогли и без ограничений скачивать их видео, музыку и другой контент. Но тогда талии, согласитесь, выросли бы. И вот сам главный контроль представил негативное заключение, подготовленное для рынка. Он заявил, что на проект потребуется до 5 миллиардов долларов, столько стоит оборудование, которое придется устанавливать провайдером для анализа скачиваний, а окупаться оно будет как минимум 10 лет. В общем, лучшее, что можно сделать с этой идеей, похоронить ее за ключом Сейчас оттуда цветом для главного национального напитка американского кукурузного виски или а вот как должен два года в причем только в новых. В 2008 годы многие деревообрабатывающие заводы разорились или сократили свою и тогда рынок, кстати, не сумел восстановиться, тем временем. Потребление оборудования стремительно растет. Только с 2010 года продажи в США выросли на треть. И на этом у меня все. Спасибо. Спасибо. Немного института представил экономический обзор дня. Судя Вячеслав и Елена Афанасьевна из области готовятся к пополнению в своей без того немаленькой семье. Супруги собирают документы на очередное усыновление. Сейчас у Афанасьевых уже семеро детей и шестеро из них приняли. Не именно тогда она встретила в палате онко-центра четырехлетнего Арсения. Мальчик попал под тяжелый форму рака и уже сиротой. С тех пор спасение брошенных детей без супругов стало смыслом и делом жизни. Ольга Зенкова большую уральскую семью. Вот, форма Эту форму Елена Афанасьева впервые примерила два года назад, когда поняла, офисная работа ей не по душе. В а, итоге клиент, суммах по образованию, вступила вреды, кучу, и вреду на сердце. В Симе-мне у нее была такая была у была, когда они познакомились в палате антоцентра. тогда мальчика дисциплировали в третьей стадии. Сначала Арсений Ходилл, который нашел курс химиотерапии. А он маленький, 4-го года, конечно, вот, на 11-й, капельница, идет один по коридору. И, вообще, конечно, зрелища, ну, особо нет. Сестра милосердия купала, мальчика читала ему сказки и следила, чтобы была капельница, и она попадала из моей ручки. Вместе они принесли 8 курсов химиотерапии, а когда болезнь Ходилл сступила, уже не смогли расстаться. Ира с мужем решили установить новый шанс, Мы благодарность пока не может вырасти словами, только музыкой. А, нет. А, нет. Хорош. Сейчас Арсена живет в большом загородном доме, которая сама тела в, в дереве И теперь у мальчика появились не только мама и папа, но и дать И для это, говорят, родители еще на предел. И предъявила сердия хватит еще как минимум до четверы. Поднимаю, что у тебя появились в порядка, завтра, занятий, тихий сейчас прогулка. Все как конца в, а, в этом, без кадусов не обходится. <пишут> Леша, это... Не видно. Леша, а точнее, Анишар, главный проказник семьи. семье. Такое горячая кавказская кровь, доставшаяся от отца. В этом году Атанасьевых мальчик впервые встретился со своим родным братом по матери, с Игорем. Они росли в разных приютах. Он сыновец одного, Елена и Вячеслав решили не оставлять другого. Интересно, как же Все же приехали у нас смотреть на это небывалое событие. А событие заключилось в том, что Леша посмотрел, Я не Игорь посмотрел на Лешу и сказал, Сделали свое дело, теперь братья не разные, борьбы. вместе играют и нужно выступают друг друга. На родители лучше название которой ⁇ Мастир ⁇ И другого Тысяч в 20 километров от Москвы появилась небольшая памятная табличка о важном и большом событии в истории этого Мемориальный бронзовый знак установились в том самом месте, где год назад на твоем откидский багаев пришвыртовал. Для русский путешественник, когда в одиночку проделал опасный путь от берегов Южной Америки до Австралии. На церемонии открытия присутствовал сам путешественник, он даже сообщил, что позже жителей будет передаст свою лодку в местной музее. То, что сегодня впервые за почти сто лет могли увидеть один из шедевров декоративного и полотенского искусства, в уникальном историческом здании, и отражов сорокового века, после революции роскошное модернистское здание лишилось куполообразной и гигантской высотой два этажа Мазай. Долгое время она считалась уничтоженной, пока несколько лет назад во время планового ремонта рабочие не обнаружили по словам штукатурки старинную позолоту. Николай Булкин о а финале человеческого детектива. Это, конечно, удивительная, но уже классическая петербургская история. Так часто бывает, когда рисовали исторические здания, получаются находки. здесь счищали краску с фасадом, а там мозаичное панно, когда 19-го начало 20-го веков. Сейчас панно открыто полностью, а когда икону обнаружили, сантиметром за сантиметром в реставратор штукатурку, под которой постепенно читался библейский сюжет, и Иисус благословляет отроков. Когда я проходил, то я видел, золотые полоски проступали. Значит, раз проступали золотые полоски, то картины нет. Почти по себе, панно считали утраченным, уничтоженным в год революции, хотя мы знали. В начале 20 века, это, конечно, читается в архитектурных чертах. Здесь были училищные советские ноды и церковно приходская школа с храмом. Отсюда и эпизоды священного писания на фасаде. Когда власть в стране менялась уничтожать поносы Иисуса мы стали, лишь заштукатурили. А ведь это единственное будущее фона в Петербурге, неуступающая закона, позавинула храна спарта на Украине работать одной и той же мастерской. Конечно, такая находка, похоже, полным еще тщательно погрузиться в архивах в документы. Может быть, дом ходит еще немало тайны. Николай Группин говорит, как студии, Тимон Делин Гош, НТВ Санкт-Петербург. Таковы главные новости без участваю амнули. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. До свидания. В любом похождении с боль шум, сильно. шума и это натуральное лекарство ГИНКОУН. ГИНКОУН. Хорошее самочувствие в любую погоду. Здравствуйте. Студия Носовская. Расскажу о погоде на завтра. На Дальнем Востоке на островах погода сырая и ветряная. В Южном Кахалевске плюс 8. Но на береге дождей станет меньше. В Володе-Востоке 15. А в Забайкале атмосферное давление подрастет. Осадков немного в 4.13. В Сибири уже по летнему центре Красноярского края температура выше 20. В Западной Сибири тоже солнечно очень теплая погода, но площадь лесных пожаров увеличивается. Возвращение, как плюс 20, на Алтайе до плюс 25. На Урале сказывается близость циклонов, стекло, но дожди местами пройдут. В Екатеринбурге плюс 19. На европейской территории России усилится ветер, в средней полосе начнутся доза при дожде. В Ярославле 20, в Орле 21, в Солдавле 22. И на юге без дождей не обойдется в Солдавле 12, в Солдавле 22 короткие дожди, плюс 11-12. После бедственно, с грузовыми дождями, Днем м 17-19. растительный препарат для устранения симптомов хронического простатита и аденомы простаты. Прустомов помогает вернуться в полноценной жизни. Прустомов просто быть мужчиной. Я желаю вам хорошего дня. До встречи. Вопрос быстро устает. Или сон. И даже <просит> 59 рублей только за 31 мая. на пакет Light Zabad. Это спорт. И каналы и каналы Только за 31 мая. Вот отличное решение from you. Зонные совышения кожи могут быть симптомы разрушаем Не было, мои любимые чудо. Хотел говорит, что кофе должен быть разным. Один тебя разбудит, с другим ты захочешь провести целый день. В третьем тебе откроется глубина и сила. А с десертка капу твоего дня останется сладкая послевкуса. Кофе от и каждый вкус не повторил. На меня Тебе выгодно. Смотри, у меня 5, 10, 15. А, ну, у нас было будет 120, я же я понял, товарищи у меня А, у меня 20. А у меня 21, то есть для меня он не партелон. Понимаете? Не партелон. А для тебя Поэтому... Всем серьезно? А Серед, если ты один выстрел, ну, то у тебя тоже будет благословаться. Тогда нет, нет, по рабочим Нет, у меня только работа. тебя да, тоже не будет благословаться. Рюка. Ну, тогда получается. По Задержи. меня. меня, да. ну, ничего не так. так. А на чего ты там застрел? Там прибавляется а, а, не мне. Понятно. я так к твоему уже давно привык. В Москву. Кто да. это не знаю, ты, портал, а да. ты не знаешь. Кто и кем у почки отбил? И нос сломал. Не знаешь, а? Даже на вкали сейчас не поделю. страх потерял. У Якимова в генпрокуратуре завязки нашлись. И перед тем, как руки распускать, ты хотя бы спросил, кто перед тобой находится. Я тебя обмазывать не буду.